Почему в последнее время я стала попадать на мошенников преимущественно с выгодой для мошенников? О чем это говорит? Алара, вы, скорее всего, за последнее время сильно потеряли в правах. Человек, который теряет в правах, теряет ощущение, ощущение внутренней силы, внутренней стойкости. Он начинает цепляться за внешний мир, пытаясь свою устойчивость приобрести во внешнем мире. Устойчивость во внешнем мире обычно мы приобретаем среди людей, потому что человеческие тела, они дают устойчивость. Особо милы слабому, потерявшему себя человеку, те сознания, те люди, которые добровольно предлагают помощь. Это удобно, это позволяет не тратить потерянную энергию и потерянные силы на поиск нужных вариантов, вот оно, все уже, само пришло. И, конечно, в таком состоянии сознания потерять э, права еще больше и попасть в руки мошенников вероятность увеличивается в разы. Вы должны остановиться, проанализировать свою жизнь за последние годы три и вспомнить эпизоды, где вы поступили своими собственными правами, где вы соглашались, что вы слабы, что вы ни на что не имеете права, что вами могут управлять, что вы подчиненное, заведомо, бесправное существо. Я думаю, что ковидная история дает таких примеров, но огромные тысячи, начиная от масок, заканчивая прививками и прочими милыми системе, но э, мало способствующими внутренней устойчивости личности вещами и событиями. Все это были провокации. Ты согласишься с системой, если она позволит тебе по-прежнему пользоваться ее институцией, ее благами. Согласись с системой, согласись, что мы имеем право управлять твоими деньгами, твоим временем и твоим здоровьем. Три параметра всего лишь. Ты должен отдать системе три параметра. Свое здоровье, свои деньги и свое время. И если ты соглашаешься как минимум два раза, то на третий раз ты, согла на третий ты согласишься сразу, автоматически. Вы, скорее всего, на какие-то пункты точно согласились. И сейчас вы получаете результат, как демонстрация того, что ваши права умылены. Вы это чувствуете сами, потому что испытываете необходимость цепляться за окружающих людей. Желательно, повторю, за тех, кто сами предлагает помощь, потому что искать нужную опору, то есть осознанно определять, кто мне свой, у вас просто нет моральных сил, вы их куда-то потеряли. Остановитесь в своей деятельности, замрите, заплитесь в квартире, никого не пускайте, отключите телефон, проанализируйте всю свою жизнь, займитесь медитациями, Поголодайте, то есть почистите свое тело и сознание. Да, скажите себе, я потеряла все, я ноль, я сейчас никто. Но ноль не минус, от нуля вполне себе можно в плюс. Просто надо начать все сначала, в том числе и права зарабатывать. Не чужие долги отдавать, потому что очень многие в минусах сидят, которые им свои предки навернули, колоссальные минуса, еще за родителей, бабушек и дедушек рассчитываются, какой, о каком же своем плюсе речь идет. А может быть просто обнуление сейчас по старым правам, да и черт-то с ними, пусть они уходят вместе с той системой, которая горит. Остановитесь, подумайте, подумайте об этом. Мошенников сейчас много, они всегда появляются как мародеры, когда чувствуют поживу, когда люди слабы. Вспомните, кто помнит эти времена 90-х годов, какое огромнейшее количество сект, церквей, различных организаций, МММ там или этот МЛМ, как он, не помню, называется. В общем, короче говоря, сетевой маркетинг. Помните, как грибы росли из-под дождя, и каждый через... Ложное самоуважение внушал человеку, что он должен непременно отдать свое время, свои деньги и свое здоровье нам. Нам. Потому что мы взамен дадим больше, чем вон, сосед. Мы дадим. Они тебя не ценили, мы оценим. Мы совсем немножко попросим, чуть-чуть. Избирали все. И пропадали люди. Пропадали в этом хаосе, потому что привыкли опираться на государственные институции. Они тогда развалились сразу. Они и сейчас валятся сразу. У кого-то видимо, у кого-то невидимо. В Украине это очень заметно, в России уже становится заметно. В Евросоюзе это осознание придет немножко попозже, в Америке еще чуть-чуть попозже, но это неизбежно. Система рушится для всех. Она забирает с собой свои институты, и она рано или поздно вам скажет, если ты не можешь жить без этих институтов, отдавай мне свое здоровье, свои деньги и свое время. А все это, три этих фактора, называются просто свобода. Свобода распоряжаться основными своими богатствами, данными от природы и от богов, вольно. Он говорит, нет. Если институции для тебя дороже свободы, мы тебе дадим все эти инструменты, мы дадим тебе право пользоваться всеми нашими созданными институтами, но нам нужно время на жизнь. Эти институты не будут существовать, если у нас не будет времени, а у нас таймер выключился. Единственное время, которое у нас есть, это твое время. И только от вас зависит, да вы им скажете или нет. Многие уже сказали. А вы?